Всем доброго времени суток хотел вам продемонстрировать как разбирается УСМ ударно спусковой механизм в пистолете Тульский Токарев ТТ также УСМ идентичен для ну, такой же ставится в пистолетов лидер ТТ вот. что, что мы будем как, извлекать, что он состоит у нас? Состоит, УСМ непосредственно из колодки, из колодки УСМ, потом у нас курок, дальше идет у нас шептало, шептало с пружиной и раз, раз, разобщитель, вот он, разобщитель у нас, вот. Для того, чтобы разобрать УСМ, нам надо... Вот эти осики, ну, выбить, они у нас, как, ну, их довольно несложно выбить. Вот, начинаем. Для этого потребуется небольшой ключ, ну, или какой-нибудь удобный предмет. И то, чем непосредственно выбиваем. Ну, я беру плоскогубцы. Вот. Первое снимаем шептало с пружины и извлекаем разобщитель. Здесь уже чуть-чуть вот осенью подвыбита. Вот, вставляем ключ и выбиваем ось. Придерживаем, чтобы это все дело у нас никуда далеко не улетело. Так, вот у нас оська вышла, дальше я ее чуть-чуть плоскогубцами вынимаю. Вынимаю ключик, вот вынимаем шептала с пружиной. Вот здесь, вот здесь крепится пружина. Пружину также можно вынуть. Не хочу ее вынимать, потому что там вставлять неудобно. Вот. Далее вытаскиваем разобщитель. Вот он у нас. Далее извлекаем непосредственно курок с пружиной. Для этого мы центральную надо выбить центральную ось. Также выбиваем все довольно просто, не требует особых усилий. Так вот у нас центральная ось выехала. Я немножко беру, придерживаю рукой оську ставлю. Вот у нас курок с пружиной. И остается у нас сама колодку УСМ, на ней остается еще, еще один вот стержень, но я его не буду выбивать, его тоже можно выбить в принципе, но я его оставлю просто потом, ну, он, ну можно выбить, я его пока оставлю, пускай будет, вот в принципе у нас УСМ разобранный все, можно его э, почистить, э, смазать, ну и дальше сборка идет в том же, ну, в обратном. Она чуть сложнее, потому что надо будет вот эту пружину сдерживать. Чуть сложнее, но в том же порядке мы собираем УСМ. Все, благодарю за просмотр.